мы тут закончили предыдущую серию так что мы будем сейчас идти смотреть где находятся сигареты так что давайте посмотрим что будет на данный момент в этой игре так что посмотрим что тут такое а ну как что это такое уведомление освобождение помещений хорошо. Launching Entertainment 165, Западный Чикаго авеню Чикаго иллинойс и почтовый кодекс, ладно. оставим это сзади, ладно, что тут у нас в комнате, так, посмотрим, какие-то ужасные картины, что еще есть, тут у нас такого интересного, так, посмотреть, книга. Ясненько, Вот эту книгу, что нам дала. Девушка, желтый крест. Да ладно, тут так столько много историй читать не буду. Так что посадки. Поставим назад. Ясно, Давайте уже начнем искать сирореты, потому что я вижу, у этого мужика есть ломка. Ясненько, пойдем-ка, может, нам Ты мне сказал не волноваться, но. То уведомление... Ты зациклилась, что обычно хорошо, но не в этот раз. Скажи, ты ведь не стал бы скрывать, что мы без работы останемся? Это телевидение. Здесь в любой момент можно остаться без работы. Да. Но... Да уймись ты, Эрин, серьезно. Я все уладил с каналом. Мы делаем последний эпизод, и платят тебе они, Они а я. Да, но... Оставь эту тему. Все нормально, Эрин, ясно? Ладно, успокойся, девушка, ты что? Издевайся серьезно. Ладно, давай пошли искать серии, эти проклятые. Вот это лабиринт в этом отеле. Блин, тут заблудиться можно. Ну, то что, куда нам? Давай веди, где там этот бар. Эй, Чарли, можно мне в новом сезоне больше заниматься звуковым оформлением, чем-то творческим? Эрин, ты уже и так делаешь для нашей компании много полезного. Что, таскаю твои сумки и хожу в химчистку? Именно. Чтобы добиться успеха на ТВ, надо пахать и браться за любую работу. Я... я думаю, тебе нужен помощник. Помощник? Помощник? Просто дурацкая идея, Чарли. Помощник? То... Личный ассистент? Ну да. А я бы помогала с монтажом. Не понял. С монтажом? А, со звуком. Я тут подумала, у тебя такой богатый опыт. Ты столько всего знаешь. Поэтому ты мог бы многому меня научить. Да, тут я согласен. И помощник наверняка не потерял бы мои себя. Именно. Тоша остается радоваться, что пропали только сигареты, они а не оборудование. Ты еще хочешь стать режиссером, Чарли? Я уже режиссер. Я про настоящие фильмы. Со звездами и с большим бюджетом. Эрин, ты должна понять кое-что. В работе, которую мы делаем, очень серьезная работа. Важны не звезды, но очень оправдан. Может мистер Думает у себя в офисе? Он точно знает про себя. А, ясно. Ага, прости, Чарли. Значит, ты не ну, хочешь снимать? Может, снимем. Опаньки. Там кто-то. Алло. Смотрим следующие, предыдущие. Значит, нет. Код так нет. Посмотрим тут. Ясно, тут ничего нового. Звоню, если ты, ал ⁇ ты, куда я же не туда иду. Хорошо, ну какие же ключи? Как мне при этом взять эти ключи? Посмотрим, может здесь есть ключи. И что тут смотреть? Я -то тоже не понимаю. Хорошо, а ключи как и где взять? Алло. Смотрите Блять, что закрыто, серьезно? О! Взять. Это что такое цветок какой-то? Мистер. Мистер. Мистер. Ректор. Миндзей. Монстр. Так-так-так. Спасибо, что вы э, выбрали сумеречную. Э, суммиричную... Духовая да. спляжа. где же все ключи вы что, блять? Вообще. А, вот. Вот какой-то ключ. Эрин, я нашел ключ. Бах. Берем. Это такой такое ощущение, что это кто-то специально. Перемещать все вещи, если они ошибаются такое ощущение. Есть. Давай открывай. Может, я в сувенирном магазине посмотрю. У меня уже был сегодня приступ Асмы, так что мне лучше не возиться в пыли. В сувенирном продают сигареты? Наверняка. Вперед. Поищите сигареты в баре. Хорошо, поищем сейчас. Кто тут? Ого! Механический? Изволите, мистер Дюмет? Пачку сигарет, пожалуйста. Мне сигареты, пожалуйста. Слышишь? Ау! Я курить хочу! Глупо было надеяться. Ну и ладно. Спасибо, робот-бармахер. Конечно, сэр. Как скажете. Да ладно. Последняя пачка. Ха. Благодарю, мой механический друг. Очень признать. Хорошо. Хорошо, спасибо за указания, где сигареты стоят. Так что посмотрим. Да. да О да наконец-то сиарета. Конечно, ему надо мелочь. Черт. Это еще с каких времен тоже машина стоит. Так, посмотрим, у тебя есть мелочь какая-то? ты чё барзеей что ли вот это да так слушай барман у тебя нет никаких мелочей или как Хотел бы еще раз поблагодарить вас за невероятную работу, которую вы и нашли коллегой, предо... проделали в отеле. Примите мои искренние соболезнования. 2017 -го года где-то записка тоже. Ладно, а меня сейчас хоть как-то найду, а то, блин, быть же мужик хочет. Скажи, у тебя мелочи случайно не найдется. Похоже, нет. Вот это победный тоже. Везде даже света нет и того нет. Что знаешь, мужик? к этого хорошо и что тут мне же нужно хорошо идем поищем какую-то мелочь я вижу с этим об этом тоже Тут что-то тоже есть, Газета. Добрый. Добрый день, Я Честер Белл, заместитель директора Федерального бюро расследований. Примерно в 5.30 по местному времени, группа под руководством спецагента Гектора Мюндея при поддержке сотрудников полиции провела рейд в номере мотеля недалеко от Бирмингема, штата Лобанк. С целью поимки Мэйни Шерма, также известного как Зверь из Арканзаса. Благодаря новым методам психологического профилирования спецагент МИД учредной оперативной группы установили личность подозреваемого и с абсолютной точностью предсказали его передвижение. Прависа общий. Мы его все. Спасибо за новость. Так. И тут пройти нельзя вообще просеять. Опаньки, тут еще что-то. Ясно. Идем посмотрим, что там делает эта девушка тоже. Алло, девушка, ты где? чего такого интересного нет так что а, так а тут что у нас блестит это я уже смотрел тут интересно что есть да что тут ничего интересного нет Хорошо, я уже это видел. Ты Зачем? Хорошо, я же на это смотрел. Вашу ж мать. Все, да, нахер. Пойдем тогда, посмотрим наверху. День. Я же знаю, что мы где-то вот здесь проходили О, тут что-то есть Есть еще одна пуговица, вроде Есть уже три монетки Все. живи свободно как найти выход из лабиринта тревоги а, тут тоже история тоже какая-то да ладно оставим там отель, или замок, или что это такое, я даже не знаю, как объяснить. Так. Спас это запасная. нахрен тебе безопасное вообще так книга ну, сейчас в данный момент что-то нужно хорошо и какая возьму мелочь если что Где же куда попала эта девушка, если честно? Так, книга, окни. Блядские лабиринты нахер. Тут что-то тоже есть. Долго а посмотреть. Так. Привет, Спасибо. Я с радостью при... приеду. Думаю, мои жена и две дочери присоединятся ко мне. Да, и мой брат Фрэнсис сейчас тоже в городе. Так что он будет пятым. Я готов им жизнь доверить, так что о конфиденциальности можете не беспокоиться. Увидимся в пятницу, Джо. Так, Так, так, так значит, ну, нам вниз еще внизу посмотреть ноль один ноль один семьдесят восемь так Тут что-то есть такое, что можно открыть, или что-то еще похожее, а то все тут закрыто. Только я отель такой странный тоже. Ходишь туда-сюда? что я тут должен посмотреть. Блин, тоже не понимаю. Пиздец, я Хорошо, ну тогда подойдем тогда к этому бармену. Как-то сделаем его, чтобы он заварил. Тоже закрыт. <coughs> так, может что-то скрыто? Блять, пропал. А не, вот там стоит. Алё, привет, гараж. смотрел вашу мать с уважением Ричард Белкман Белкнанд Та вашу, блять, опять а на еды нахуй та же самая картина я ебу летил <свят> да, тварь ебучий летит Есть у кого-то мелочь. Да, я уже это предвидел. Звери, звери из Арканзаса за... Решетка, как бы она подс... Ну, Хорошо, но главное, тут только светится. Вот тут. Хорошо, и что мне же искать? Что же искать? Шпильмаразин. Шпильмаразин. Че я отпускаю? Что и что я тут упускаю? что не понимаю. Блять, ящики своими ящиками Блять, что-то, блядь, что блядь что за, блядь, мразь. чего будем искать дверь за дверью, что ли? Что же мне нужно, блядь, подскажите, вашу шмар. Ч же я выпускаю нахрен? Ч, не поднялся наверх, что ли? Мы будем заходить тогда смотреть какие-то другие двери или там что-то еще 0 0178 это что такое комната или что Затевает. Запрето, запрето. И что же искать? Бл педрила, Чё, блять, пидрелы, блять. Чего, блять, реально? Прикол, я реально что-то не, не вижу. Да, запасная, блядь, кепка, но На, нахрен она сейчас будет. Хорошо, тогда вернемся назад. А девушка та, что со мной была, что-то блять тоже пропала нахер. Черт твою мать. Остала мне блять одного. <клёх> Синяя блять придет как-то даром нахер. Так, а если мы пойдем вот, вот сюда. какие-то входы, блин, тоже. Вы что, издеваетесь? Хорошо, а что стучите что-то не понимаю. Хорошо ноль один Это что такое? Часы? Код? Пароль? Что такое? Что? Тоже не вижу. семьдесят восемь ноль Закрыто, приватно тоже закрыто. Блять, вы че блядь, мразь? Ноль 10 августа мистер Мюндей спасибо что вы выбрали сумер... сумеречную прер... прерию новым местом жительства вашей матери у вас у нас очень комфортно мы приглашаем вас завещать ее как нужно чаще и надеемся снова увидеть вас в ближайшее время Линда Райс, главная управляющая. Хорошо, я что-то тоже, блядь, не въезжаю. Тут два... Это черное. Аааа, -а -а, вот блять, я что-то, блядь, тоже. Блядь. Потом я угощу. Честно. Ну, блять, вот это уже и есть мелочь. Да, иди к папочке. Да. О hey. oh, нет, нет, нет! Ты чего? Не надо, нет. Да уж. Какие-то доставить сервиты из автомата. А, достать. Хорошо. О, да. О, за прикол? Что? Нет. Давай работай нормально, говна кусок. Долбанное старье. Отдай их мне. Дай мне сигареты. Ах ты. Ну все. Я сейчас хожу за механиком, и уж тогда мы тебя расхерачиваем. Эй, Чарли! Да. Я еще в баре. Нам надо всех собрать, и пора идти на ужин. Ладно, иду. А к тебе я еще вернусь. Только вам захочу. Ты там один внутри. Кто это за стойкой? Что? Барван, ты что, не видишь, что ли? Это уже пугает. Так, Марк, спальная Марка. Эй, есть идея для вступления. Хочешь? Снять? Да, если мы сейчас все сделаем, может Чарли перестанет все за мной переснимать. Да. Ха -ха. Окей, ладно. Что? Ничего. На одну секунду и можем мыти. То есть ты из-за ничего такой несчастный? Да. Сто раз уже объектив протёр. Я готовлю те. И все. Да. Ты вечно тонешь в мелочах, Марк. Как насчет рискнуть и просто... Я помню, как ты маялся целую неделю, а потом отказался от новой работы за одной лишней пересадки на метро. Ценцинизм. Убеженность. Она мне не подошла. Даже без пересадок. Ерунда. Кому ты врешь? Можешь не верить. Давай займемся съемкой. Давай сами с естественным светом. Вестибиль нам подойдет? Вроде должен. Хочу выглядеть нормально. Энтузиазм yeah. завершение. Тебе любой свет идет. Не бойся. Пытаешься подмазаться. Да. Работает? Немножко. Хоть так. Марк. Почему все уверена, что я тебя бросила? Если бы Джонни узнала правду, отвалила бы. Постой. Я тут ни при чем. Не знаю, это мило или эгоистично. Или как. Так. Предвкушение. Скоро золотой час. Надо найти хорошее место. Не понимаю, откуда такое название? От силы минут 15. Да, но нет. С правильным рефлектором. 15 минут. Максим. Так, давай найдем место и начнем уже. Спасибо за помощь. Ты меня просишь, потому что руки коротковаты для селфи. Нормальные у меня руки. Ладно, будем тут. На балконе будет неплохой ракурс. Поищем, как туда попасть. Как твой новый дом? Пока сойдет. Доволен? Я там сплю и храню вещи. Аренда на короткий срок, чтобы спокойно искать что-то еще. Что ж. Разумно? Ты сказала мне съехать? Вот я съехал. Это был комплимент. Да я так. Да, там я уже. боялась, что ты будешь спать на диване в студии и потратишь пол полжизни, пока найдешь идеальное место с правильными обоями на нужном расстоянии от остановки. Думаю, эту тему нам тоже стоит добавить в список запрещенных. Да, пожалуй, Раз приехать завтра не получится, можно я через неделю вещи заберу? Давайте будем заканчивать тут э, серию. Так что до следующей серии. Так что у меня немножко эта серия задержалась по поводу сигарет. Не знаю, как там пользоваться этой тархетой. Нужна была все-таки мелочь для того, чтобы купить сигареты. Так, и, так как я не купил сигареты, так что немножко задержалась эта серия. Так что спасибо за просмотр. И до следующего видео. Спасибо и до свидания.